Муж с женой лежат в постели, жена к мужу и так, и с одной стороны, и по-всякому. Не выдержала и говорит, дорогой, ну что ты хочешь, а? Муж так подумал и говорит, выпить. Жена встала с постели, пошла на кухню, налила ему Муж выпил, снова лежат они в постели. Жена и так и всяко по всякому сняла одну бретелечку уже и спрашивает: «Дорогой, ну а сейчас, а сейчас что ты хочешь?» Муж снова выпить. Жена бормочет недовольная, но все же налила. Снова лежат они в постели, жена снова «Дорогой, а сейчас, а сейчас что ты хочешь?» Сняла с себя комбинашку. Муж так поворачивается и говорит «Выпить!» Жена недовольная, выскакивает на балкон и кричит «Есть в этом мире мужики!» Голос такой снизу «А что, есть что-нибудь выпить?» Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Все пока-пока.